месяца назад. Месяца назад. А -а -а. Декабрь, декабрь, да. Напишите, можете... да, а -а -а. получается, три месяца назад были мы да -да. и какие изменения, что есть с того момента, что сейчас беспокоит. Да, в принципе, ничего не беспокоит, нормально отошел полностью да? тогда значит мне полностью не дались я вот сейчас точно толком не... ногу мы не дотянули чуть-чуть ага, вот эту левую. и немножко все равно вот еще чуть, чуть не менее чуть-чуть садник еще на да? Да. Ну, это в принципе не... ну так вот переутомишься тогда, чуть -чуть. Тогда, насколько я помню вы у меня носки одеть не могли сами да. сейчас уже носки я смотрю он <свят> бодро все да не, нормально, бегаю. А, я вспомнил, у вас там предпринимательство какое-то еще с холодильниками у вас. У нас магазин. Да, да, да, да. да. Сейчас <клышко> угу. Да вот, сейчас это света тоже. Сейчас тяжело. больше не таскаете? <клышко> Холодильник? Вот опять открыли магазин. тоже таскаю, таскаю каждый день, работаю. Но ну вопрос надеюсь. можно. Вопрос как? Да, умный вопрос был. как? Немножко получается в ноге, чуть, -чуть да? есть. Ну да, правая нога. По ночам чуть-чуть бывает. Вот это вот. На фоне расслабления получается. Да, да, да. на фоне расслабления вот это вот. Без а без она, вновь она вновь появилась или тогда, Нет, до, было конца, всю жизнь. Не, тогда до конца не ушло да, да, не ушло. Ну и вот, бывает там, переутомишься физически. Ну, чуть поясница там по ну, утром Просыпаешься, все нормально. Ну, в принципе, мне устраивается. А давайте так, а что из моих рекомендаций вы выполняли? упражнения ну, делал. Вот Сколько? Сейчас... Насколько вас хватило недель? Три точно. Холлиган, <смех> а? <смех> я работаю, каждый да понятно, это понятно, что вы физически работаете. Вопрос, что вы работаете в одной позе, а упражнение вас наоборот расслабляет. Вот в чем смысл? Это же не на... эти упражнение а не на накачку мышц. Она а увеличение кровообращения и стимуляция. Потому что я-то вот. Я-то вот делаю, вопрос другой, что, понимаете, моя работа 30%. 70, да, да, 70 – 30 30%, 70% зависит от вас, на самом деле, чтобы вы не дорвались, чтобы вы… можно таскать тяжесть? Вопрос другой – как? И я вот в видео все подробно об этом разжевываю. Да, видео-то я смотрю. Да, да, да. Видео-то смотрите, только вот ничего не исполняйте, хулиган. Спите как, скажите? Да хорошо. во сколько засыпаете? Как хочется. Понятно. Во сколько? Ну, могу 10 лет, могу 20 санутик. А в обычном? Необычно, мы в 12 ложимся. Понятно. Короче, видео вы не, не детально смотрите, Не а? выборочно. Да, мы не можем спать рано. У нас 12 приходит. Отчеты на выделенных 12 работают. Невозможно спать. Кто хочет это а у меня здоровье важно свое. Ну туда. Не, Вы... мне помогли, вот ваше то, что сделали. Очень хорошо. Я вообще mm -hmm. кривой ходил, не мог не согнуться, ничего. Ну, no, я, я говорю, что я помню. Нет, вот у меня был момент, что меня носки выйти. один раз, раз скрутила. И вот я упражнение поделал недельку, опять хорошо все стало. Как, короче, как? херово становится, упражнение делаешь, все сразу, mm -hmm. все сразу останавливается. Давайте сверху начнем. главный боль бывает? Да, но ну вот я сейчас висок поборят. я грешу из-за зуба, может быть. А когда они начались? Ухо у меня заболело. просто Простылое, короче. Заболело ухо. А потом голова начала поболевать. Может, воспалился здесь вот, корень незалеченный был. Вы так и с, с января еще не сходили там, да? Нет. Ну, сейчас приеду лечиться. Ну вот так. Меня ничего не беспокоит. Так иногда сводит, скручивают все, а так ничего не успокаивают. Не, ну, а ну дерзиально поработаешь. По боли справа. Ну, как компрессор спиртовой поделал, все прошло. не бывает? Нет. Нет. Звон в ушах. Нет. Вот то, что просто ужал, ничего не появилось. Нет. Нет. Шея болит. Нет. А, вот эти вот мышцы верхние. Нет. Суставные вот эти, плечи, локти. Между лопатками. Между лопатками дискомфорт. Ниже лопатка, мышь поясницы, сгин спины. Нет. Ребра. Здесь, здесь, как будто как сердечная боль какие то Не задыхаешь, ничего не колит, никак. Хорошо. Поясница, есть дискомфорт. Поясница, есть дискомфорт. Она в каком возникает? Ну, в трепетке дискомфорт а она получается локально в районе пятого позвонка или а да, как-то вправо влево ну, бывает не ну, как раньше было у меня там в дает там не разогнуться ну, Это все в... пропало а, так, ягодица ягодица стреляет нет вот немножко правая иногда и на нога иногда не имеет правильно верхняя часть бедро получается бедро верхняя, с верхней стороны с стороны mm -hmm. а вот здесь Оно... а когда она возникает вот этот дискомфорт когда расслабляешься или когда нога вот, долго не двигается. Лежишь? Но это постоянно. Что значит постоянно? Ну, почти каждый день не имеет А не менее, но не боль? Не, не более Ну так ее встряхнешь, разогнешь пальцем и все прошло. Только по бедру или ниже колена вот Нет, то, только как... вот часть бедра, mm -hmm. вот это вот. Ну это, -то тоже, у меня мы тогда ножиком порынули, может быть из-за этого, что в мышцу попало что-нибудь? Да нет, он на нерв новичка. Не нет? Он на нерв жаловаете не просто. Этот нерв как раз это э, L5S1, вот там стыковка mm -hmm. идет. Когда они соприкасаются, вот. да, то есть опять просадка. А, идет. Еще бывает, короче, вот вечер ляжешь на диван. Вот, как ложишься и что-то в спине. Так тык, как что-то разошлось. Ну это вот о привыслаблении, как раз а -а -а. это вот пятый, эти вот крестецы да, да. находят, когда они прям, прям слушают. Прям слышно, прям чувствуется, прям, да. пук, и разошел. Да, и сразу хорошо рассл... становится. Да, да, расслабился, вот да, расслабился, да. он растет. Ну то есть он работает. Да, ну, в, течение, в, течение дня, в течение дня просто а, вы еще до сих пор ходите с сутулингом, так, видимо, и не применяете. по этому. Соответственно, так-то я вам, видимо, тогда-то расставил, но до конца, значит, э и не дался, потому что был тогда перегруженный. Тогда было прям тяжелый. Там, ну, да, вообще капец было, да, но... вообще <с прям <с капец Сейчас вам я смотрю. С червем в одном месте уже. Весь суетится. Ну, колени ничего не успокоится. Никроножные мышцы не имеет, не схватывают, ничего. Ноги ровно поставьте на пол. Немножко вот по правой ноге Стоп, посмотрю, Чуть-чуть побольше. Из-за того, что косолапись чуть-чуть. Ну даже осталось до конца того. Ну так. не болит, Ничего не болит. Пальцы на ногах не имеет. Не мерзнут пальцы на ногах. Вытащил себе, да, все-таки? Что-то дернул. Ну, не так, как было, конечно, что тут, да. Маленько жирок еще остался, маленько подвытернуло, что-то дернул, вот здесь он вот тоже дернул Причем правой рукой что-то дернул, а что он вправо ушел А, я таскал это Да, таскал, я, я же вижу, что таскал Вот они Крестец тоже себе подвытащил немножко да, левая нога два сантиметра на а было полтора да. Тащил себе угу. Парень традиционный. Здесь болезнь есть? Нет. -а. Угу. У нас хороший. Крестец нехороший. Вот у нас вот он торчит. Угу. Тут вот не столько в пятом проблема, сколько в крестце. Крестец сошел с пятого. Крестец поднялся очень сильно. Здесь у нас они вправо ушедшие. Но здесь расстояния-то между позвонками вообще нет. Здесь чуть-чуть есть. Здесь уже нет. Есть. Есть. Нет, нет, нет, нет. Все сошлось. Знаете, еще раз нажимаю по, по 10-балльной шкале mm -hmm. оценку а, по блевому синдрому. 10, нестерпимой боль, 0, просто mm -hmm. нажатие. Mm -hmm. Оценка? Mm -hmm. Ну, 1. Оценка? 0. Оценка? 0. Оценка? 0. Оценка? 0. Оценка? 0. Оценка, Ну, двоечка. Оценка. Ноль. Оценка. Ну, ничего не чувствую. Uh -huh. Оценка. Ну, два. Оценка. Ну, ноль. Оценка. Ноль. Оценка. Ну, здесь три, наверное. Оценка. Два. Тоже. Ну, два, ну, да. Дох глубокий. Вода. Вдох. Вода. Пис. Вдох! вода, Вдох! Вдох! дох, дох, вода, Вдох! Вдох! Вдох! вода, Вдох! вода, вода, раз вдох! Вдох! Только шея или грудная делались? Зинка а, пошла ну. она до а, Отлично. Ну вот, и размягчился сразу же. Да, блин, насмещал, а! Так-то вот после того, как я говорил, я другим человеком тебя почувствовал. Строение хорошее, ничего не болит, классно, жить хочется. Конечно, честно. Правильно. Так вот болит, болит, болит. Думаешь, ты думаешь, у всех так болит? Да, ну, а, думаешь, кажется. а что они так вот не жалуются? а mm -hmm. Что вот, это вот я? У меня сил нет, там это нет. А, а у них что? я никак не человек, что mm -hmm. хочется как все быть. А у них, оказывается, просто не болит. Mm -hmm. И ты когда сделаешь эту процедуру, думаешь, нифига себе, что так бывает, что ли? Mm -hmm. <laughs> Вдох. Выдох. Сколько сейчас веса? Ну так же, стопять где-то. А -а -а. Сколько у вас раз? 186. Ой, ну, кстати, я после сеанса на сантиметр спорт для стал. А -а -а. Жаль, маленько. Давай. Еще раз. Выда. Вдох. Еще раз. Вс, Форченко. Нежилой, мягкий снова. Да это вот судрука прям. Вс хрустит. Вопрос не в хруст Хрустит это не самое важное. Так что позвонки могут вставать и без хруста. Если тело хорошо растянуто, то, то хруст вообще не слышно Просто до конца еще не получается растянуть Спазм большой устал у нас. Дальше. Вот здесь чуть-чуть. Концентрируемся только на дыхании. Самое главное у вас это дыхание. Сейчас позвоночки будем расставлять. Концентрируемся только на дыхании. Вдох. Вдох. Ну, как хорошо. Вдох. Выдох. сразу ребенку появились. Давай, мой дорогой. Вот, хорошо. Сейчас. Еще разочу. Раз, раз, раз. Давай, давай, давай, дыши, дыши, дыши. Раздышусь, раздышусь. Все, сейчас грудную закончим. Хорошо, очень движение идет. Вдох. Выдох. не сошлось. Все. Вдох. Вдох. О, вот, тут у нас ребушки сразу появились. Мышцы расползлись. Ой. Ой, дыши, дыши, дыши. не Попить можно чуть? Нет, пока, лежим. чуть-чуть остался. Тут ваш прелюдии. там, попить, поесть, посикать. как сдавать, потом все. Сейчас еще 10 минут позора, золотой ключик у нас в кармане. Немножко здесь подвину, здесь немножко. В одну руку людей. В 2. Две одинаковые, одну больше, одну меньше. В левую побольше, а в правую поменьше. Mm -hmm. uh -huh. Склуста почти нет. А? Склуста почти нет. Чуть-чуть. Yeah, уже... Я ровный Чуть-чуть, Но... только в одном месте вот здесь вот. Чуть-чуть uh -huh. здесь вот справедливость. Я у 20 лет мучился, уже. 20 лет болей. Ну. Uh -huh сейчас доделаем да, все, вдох сейчас крестец отодвинувшего у нас у нас ног не имел. дай вдох Аппарат. дыши дыши дыши дыши дыши дыши Ай, все, дыши дорогой. все заканчиваем все мы вертикально нос выстроили мне осталось ставить здесь грудной отдел ну, почти весь он у нас грустный здесь вот здесь один позвонок Здесь три позвонка. Чуть-чуть, короче. Бодрость духа, свежесть мышления. Ну это надо, Да-да-да. Я говорю, здесь нам позор, золотой да. ключик у нас в кармане. О, что? Потому что здесь, я, к сожалению, тут или операция. Да никаких операций я никогда не буду делать, ничего. Вообще... Сейчас тут только болезнь. Просто эркерически. Да-да-да. Голову вниз. Позвонка вытащил сверху да, Вдох руки скрестил Все молодец. Все, Маленький. Толки замочек С вами хорошо без прелюдии все. На вдох. Вода. Пол вниз. Полка в голову вверх. Полка, полка, полка. Все, все. Все, мальчика. Молодец. Тршит, тршит, тршит, тршит, тршит. Фу. Ну вот он слабился. Фу. Сейчас в руки за голову. За голову, за голову, за голову. Пупить можно, пожалуйста? Сейчас, сейчас, все, 4 минуты осталось. Evet. Минут. Сейчас да? сухо, прям Ничего страшного. Сейчас налью, что ли. У-у-у-у. О, замок. Голубой, холмой, а на нервной почве все косые мышцы умерли блин, вдруг ремонтировал, отремонтировал тогда, теперь все вывихнул, а? ё хулиганы все, просто в режиме самоуничтожения, да? да, а что, никуда не поделаешь сейчас такие времена тяжелые а когда-нибудь легкие-то особенно О. для вас у вас когда-нибудь легкие времена были? Мне кажется, никогда не было. Это у вас характер просто. Вы просто не можете же на месте сидеть. Я нет. Поэтому у вас легких времен никогда не будет. Толк на кладбище. Да. Тихонечко. Тянем. вообще не больно сейчас было. Вот это три, четыре, пять, шесть, семь. Видно, второй раз еще осталось. стул Да-да-да. Ну-ка, опускаем. Вот она должна быть, какая? Да-да-да. Легенькая, да, да, да, да, да, свободная. Опускаем. <связь> <связь> uh -huh. Не так сильно выехну, но есть тоже сдвиг и тут чуть хуже рукой. <связь> С-с-с-с! Давлением прям хорошо. Давлением не учитесь вы. Да. да я так-то. Просто из того из той категории, которая, у которой только начинает замечать, когда вас дугу согнуло. Вот пополам согнул, все, встать, если не могу, значит, что-то случилось. Надо какие-то другие сигналы от организма вы не воспринимаете. Поехали. Две, четыре. Щелкает шесть. Смоск А кстати, вот когда упражнение делаешь Два, два три, четыре, пять, шесть, мать. это упражнение нужно, Ага. Мне вот. Хрустит нога вот, когда вот в этот момент изгибнула. Это раз... хру... вот а а, а хрестит вот здесь? Да, где-то вот. Ага. Где где ну вот он смещен был, я же поставил. У тебя замечалось, да, вот как дела, пошла. Ну все, все, все, распрямили, распрямили. Все. Все, весь Скугрова. Я ж приехал, <с <с Два. Крепко держу. Угу. Крепко, крепко держу. Вдох. Угу. Более. Ой, все, молодец, расслабился. Все, потянулся. Ножка не немеет. Все, расслабился. Молодец. Справились. Да, вот этот раз хорошо вообще. Нет, только будет хорошо Ну, раньше был нервный спазм. Сейчас он не такой. Мышцы, конечно, нервно перенапряжены, но они не такие спазмированные, как все разы. Это раз. Второй момент. У меня в этом случае с вами все получилось. То есть у меня поясница встала как надо. Угу. Я не знаю, вытащил или, скорее всего, я тогда бы не доделал все. Я же просто не давался уже. Раз, два, три, четыре. Вот здесь гор был прям. Угу. Сейчас все как положено. Положу. Про, Прогиб. Вот это что? крестец. Ну и скорее всего, я его ставил, просто опять его поднял. Он опять поднял. Вот. Это что-то поднял неправильно, тяжело. Это было. Короче, поначалу было очень удобно сидеть на кресле. Я работал, потом сидеть, а работа у меня была такая где-то месяц. Мне надо было каждый день сидеть, ну, работать за столом. А потом какой-то момент был. Я чувствую, раз, вот, раньше бы удобно было крестец подковаривать, а потом он только раз чуть поменялся. Вот это что-то поднял тяжелое или что-то, потому что крестец очень сильно поднялся. Это только на фоне поднятия тяжести. Ой, что-то неправильно поднял опять. Опять или с выгнутой, с выгнутой спиной вот такой поднял, да, без прогнута, без сведенных лопаток что-то поднял. То есть я видео показываю, где если что-то вот у вас тяжелое, надо поднять снизу, с пола. Вот я видео там для садоводов сделал. Про... Да, но я... Ну, пожалуйста, блин, ну используйте разбол, да? Использую, а? я уже не, не, не, не Давайте знаю, что? Это, что я, я искренне хочу, чтобы мы как бы закрыли это все движение, да. чтобы вы ко мне там за 3-9 земель не ездили каждый раз. Ну, вот. Потому что у меня сейчас получилось все. С вами я механический вопрос все закрыл. Я это чувствую сам. Да, сейчас за... все встало, слава богу, все отлично. Все остальное осталось осталась наша задача сохранить. Сейчас сделал беседку на улице. Ну, прямо полностью. Ага. переделал, Сейчас будем там заниматься. Главное это делать, заниматься, а -а -а. потому что еще раз. Да -да -да, что свету надо будет она. И дышать нужно правильно. И этот. Вот мы даже сейчас вот по дыханию то, что даем практике. Это же получается. Вот сейчас последние смотрю исследования. Ты просто 30-40 минут дышишь правильно идет разжижение крови, увеличение в размерах лейкоцитов. Ну я плаваю, сейчас начну опять, сейчас. я же плаваю на море, подводный охот у меня. Ну подводный охот и плавание есть разные вещи. Ну я плаваю. Просто подводный охот, подводный. Ага. Сейчас вот это по лицам вот это приплюсь. Ну вы с опусканием головы головы. плавать, Плавать можно? Вопрос такой, что вот так вот плавать нельзя. Нет, а я всегда все... плаваю, у меня маска вниз. Ага. Я... Это у меня сейчас сезон начнется. Сколько раз в неделю у вас? Поплавать так? Два, три бывает. Будет там с пропусками. Ну, сейчас под, в том году подзапустил, в этом году сейчас хочу. Да. Буду сейчас плотно заниматься. Да мне нужно здоровье. Мне уже 40 лет. Ничего. Надо 40 лет поменять что Ли жизнь. лимит жизни человека 160 лет. Если вы не дожили до 160, а я задумался об этом. Ну, слава... <связано> значит не появилось время. <связано> а потому что вас в, в, в дугу, вот, у вас такой характер, вас пока в дугу не согнуло, вы ничего делать не будете. И в работе <связано> у вас то же самое, вы рогом упрётесь в одну хреновину и делаете, делаете, делаете. Нет, чтобы отступить назад и подумать, ага, вот с этой стороны можешь, вот с этой, вот с этой, может дешевле, может проще, может легче, этот, этот. А вы вот <связано> головой к стену привыкли прошибать. Это вот, понимаете, мне не нужно видеть, как вы работаете. Мне достаточно посмотреть вашу спину. Это же как бы спина такой, детектор лжи, скажем скажу, да, то есть.